Ребята, всем привет! С вами снова Виктория Алексеевна, и сегодня мы будем разбирать с вами последовательность, арифметическую и геометрическую прогрессию. А вообще, я хотела разобрать именно то задание, где вам дают вспомогательную формулу, типа такой bn плюс 1 равно 2 умножить на bn. Итак, значит, давайте рассмотрим случай, если нам задана последовательность. Задание может звучать так. Последовательность задана формулой такой-то. Да? В данном случае у нас bn плюс 1 равно 2 умножить на bn. И просят найти третий член последовательности. Значит, как здесь нужно поступать? В первую очередь, эта формула вам дана в помощь. Она вам дана для того, чтобы посчитать b2 и дальше до того, члена, который вас спрашивают. В данном случае это b3. Значит, вы берете значение b1, то есть минус 2, подставляете его вместо bn, я говорю об этом, и умножаете или прибавляете ровно то, что вам дали. В данном случае я должна была умножить на 2. И значит, b2 у меня будет равно минус 4. По задачке мне надо найти b3. В принципе, не все так сложно. И будьте внимательны, мы уже не подставляем не b первое. мы уже подставляем то, что мы посчитали, b второе, потому что это последовательность. А если последовательность, значит, мы подставляем предыдущий. А предыдущим было минус 4. Так вот, подставляем минус 4, умножаем его на двойку. А двойка какая? Которая была в формуле. Речь идет именно о ней. И в ответе... Мы уже запишем, минус 8. Все, задание выполнено. Часто просят э, в последовательности, допустим, э, посчитайте седьмой член последовательности. Вы берете и считаете вплоть до седьмого члена. Ну, давайте, чтобы не затягивать, я просчитаю, допустим, вас попросили B5, ну, в смысле, пятый член последовательности. Вы берете дальше, чтобы посчитать B4, вы берете уже третий, да, то есть то, что вы получили в третьем, так и подставляете. в Третий член последовательности у меня минус 8. Я умножаю на двойку, которая, которую я пометила красненьким, которая была в формуле, и я получаю минус 16. И я сказала условие B5, так мы и мы подставляем минус 16. То есть то, что было четвертым, я умножаю на то, что было в формуле. Минус 16 умножаю на 2, и получается минус 32. В принципе, эта история несложная. Теперь давайте перейдем к арифметической прогрессии. Значит, условия те же, но просят э, нас найти третий член арифметической прогрессии. b1 у меня также равно минус 2. Арифметическая прогрессия задана формулой bn плюс 1 равно 2 умножить на bn. И тут я хочу, чтобы вы запомнили. Эта формула дана вам для того, чтобы посчитать b2. А для чего нам b2? Значит, я напишу, давайте сбоку условия, да, что нас попросили найти B3. Так, значит, еще раз повторюсь, эта формула дана нам для того, чтобы посчитать B2. А для чего нам нужно бы второе Для того, чтобы посчитать разницу. Основа основ всех формул. Чтобы посчитать разницу, нам нужно от b2 отнять b1. А где мы достанем b2, если нам даже не дали последовательность хотя бы цифр? Правильно, значит, нам ее надо где-то взять. А берем мы как раз таки из вот этой вот формулы. Значит,. Мы в нее подставляем наше b1. Ну, так и будет. 2 по формуле умножить на минус 2, который является b1. Значит, b2 будет минус 4. И уже по формуле я буду считать минус 4. Минус по формуле b1 у меня минус 2. Стык знаков. Минус 4 остается, а вот минус на минус дает плюс. И получается минус 4 плюс 2. Соответственно, будет минус 2. Минус 2. Но это будет только разница. А для чего нам разница? Чтобы посчитать b3. Ведь мы помним, что чтобы посчитать b3, да, как и любой другой член арифметической прогрессии, нам нужно использовать формулу n-ого члена. Значит, это будет а1 плюс d на n-1. минус И подставляем минус 2. d, которая у нас тоже минус 2. Плюс на минус дает минус. Я пишу сразу минус 2 n – это будет тройка, да, потому что порядковый номер у нас будет тройка, и минус 1. Досчитываем. 3 минус 1 – 2, дважды 2, 2 – 4, минус 2 – минус 4, и третий член арифметической прогрессии равен минус 6. Смело в ответе мы пишем минус 6. А вот и геометрическая прогрессия. Значит, В задании может быть написано так. Геометрическая прогрессия задана формулой. Найдите третий член геометрической прогрессии. Опять же, еще раз вам повторяю, что вот эта формула, она дана для того, чтобы посчитать b2. А b2 нужно для того, чтобы посчитать разность. А разность в геометрической прогрессии, кто забыл, считается как b2 разделить на b1. Итак, значит, для этой формулы нам нужно b2. Значит, будем его считать по вспомогательной формуле. Я подставляю двойку, которая была по формуле, и минус 2, которая была b первым. Получаем минус 4. Я считаю разность. Минус 4 нужно разделить на минус 2. Минус на минус дает плюс, и разность будет равна двоечке. Теперь вспоминаем формулу n члена для геометрической прогрессии. А это bn равно b1 умножить на q в степени n минус 1. Вот и подставляем. Значит, мне по задачке надо найти b3, порядковый номер у меня будет 3. Дальше. b1 по задачке у меня минус 2, я его и подставляю. q мы его посчитали. Благодаря чему? Благодаря вот этой вот жуткой формуле, которая вас всех сводит с ума. Я думаю, она не заслуживает такого внимания. И умножаем, получается, 2, n, порядковый номер, 3 минус 1, и поехали. Сначала считаем степень. 3 минус 1, 2, 2 в квадрате 4, и минус 2 умножить на 4 будет минус 8. Я надеюсь, я ответила на этот жуткий вопрос. Пожалуйста, спите спокойно и знайте, что эта формула дана вам для того, чтобы посчитать b2, и чтобы вы максимально легко и хорошо решили задание по последовательностям, арифметическим прогрессиям. И геометрически да прибудет с вами пятерки желаю вам всего самого лучшего и до встречи в следующих видео